Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Нашим сегодняшним собеседником является заместитель генерального директора по качеству закрытого акционерного общества струнной технологии Михаил Петрович Костюков. Здравствуйте, Михаил Петрович. Добрый день. А, добрый расскажи, добрый. Расскажите нашим а, зрителям, где мы сегодня находимся и что здесь сегодня происходит. Я думаю, всем будет интересно, ибо давно не было новостей с производства, со стройки. Добрый день всем. Мы находимся на территории Минского завода технологических металлоконструкций УАО «Промтехмонтаж» на приемке одной из ответственных конструкций. В данном случае это, вы видите, рядом это фермы металлические нашего поворотного участка грузовой путевой структуры. Сейчас идет строительство поворотных участков, которые представляют собой вид две петли. И вот эти элементы, как видите, они имеют определенный радиус, элементы в виде пространственных ферм метал металлических. И в данном случае мы определяем соответствие или несоответствие документации данных элементов Для того, чтобы потом, в последующем, она была отдана для монтажа, смонтирована и была завершена строительство грузового э, участка, ключевой структуры. Мы стараемся своевременно реагировать на приемку ответственных конструкций, которым является данный элемент путевой структуры. И своевременно приезжаем на заводы, поставщики, которые выполняют заказы, на размещенные по изготовлению различных элементов путевой структуры. Если я правильно понимаю, то где-то здесь примерно будут, э, ну, имеется в виду, когда уже будет этот элемент установлен в на парке, располагаться погрузочно-разгрузочные терминалы. Точно так. Сначала мы выполняем работы, связанные с монтажом самой путевой структуры. Как вы знаете, прямолинейный участок у нас уже построен. Осталось два разворотных кольта. И вот для этих целей мы осуществляем приемку этих элементов. Если я правильно посчитал, порядка 20 подобных ферм принималось. Каково качество работы подрядчика? В целом поставщик ведет себя адекватно, реагирует на замечания по качеству и выявленное несоответствие. Мы совместными усилиями с конструкторами и со специалистами по качеству принимаем решение о допуске того или иного несоответствия, либо отправляем его на переделку, дальнейшую доработку. В данном случае вы видите были вопросы по качеству сварных соединений. В данный момент этот вопрос уже решен. Выполнена переделка данного участка. Последующей будет с зачисткой и нанесением многокрасочного на покрытия. На данном изделии также проверялся на соответствии конструкторской документации один из ключевых элементов технологии SkyWay — ровность пути. Поскольку радиус данного элемента разворотного кольца крайне важен, точность его изготовления проверялась по опорным точкам с помощью геодезической съемки. Элемент расположен так же, как он будет установлен или верх ногами. Точно так. Вот это, так как вот стоит данный элемент, таким образом будет вестись его и монтаж. То есть верхний пояс и нижний пояс, он, видите, в виде двух сдвоенных профилей. Подписывайтесь на наш канал. YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте, поддерживайте наш проект. Строй Skyway! Спасай планету!